Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Центр Доктора Блюма и сегодняшняя передача из цикла коронавирус аналитика будет посвящена теме групп риск. Выбор темы не случайен, потому что в общем-то по всем прогнозам разговор идет о том, что 70-80% населения в конечном итоге должно переболеть для того, чтобы сформировать то самое коллективный иммунитет. И поэтому это означает, что в общем-то каждый из вас в определенной степени находится вот под этим микроскопом и должен задать себе вопрос, о а какой группе риска кто конкретно относится. Сегодня наша передача с профессором Евгением Блюмом. Всем здравствуйте. Что ж, я хотел начать с одного из твоих последних, скажем так, элегантных опусов и скажем, с простого теста на фальшивые новости. Итак, перед нами две версии. Версия 1. Читаем. Китайское информационное агентство сообщает о том, что в Шалинском монастыре из-за отсутствия масок началась эпидемия коронавируса и самолета санитарной авиации срочно эвакуируют монахов из Шиолини. Ставьте «да» или «нет», если вы доверяете этой новости. И новость 2. В монастыре под Флоренцией в католическом монастыре францисканцев скончалось 50 монахов, опять же, ставьте да или нет, какой новости из этих вы поверите. Да? То есть, я думаю, что ответ будет достаточно очевиден. И вот с этого простого парадокса я думаю, что мы и начнем сегодняшнюю передачу к разговору о группах риска. Казалось бы, монахи и там, и там, ветераны и там и там, но в одну новость мы верим, а в другую нет. Вот когда мы смотрим за биомеханическими тренингами, сложившимися тысячелетиями, тысячелетиями, мы понимаем, что в те далекие времена вопрос о внешних декоративных мышечных функциях никогда не стоял. И люди не накачивали банки, и люди не демонстрировали друг другу, сколько раз он подтягивается или отжимается, насколько он мощный по лифтингу и так далее. Они занимались несколько с другой целью. И представьте себе, что его вообще глобальная цель была, это запуск, вот через внешние какие-то биомеханические стереотипы или паттерны запуск глубинных насосно-дренажных систем внутри своего организма. Систем, которые прокачивают, дренируют все биологические жидкие среды, эндоэкология которых и определяет наше состояние здоровья. То есть тут два вопроса возникают того, что ты сейчас объяснил. Первый вопрос, конечно, ну, может быть, немножко в сторону, да? а чем отличается ну, в данном случае, почему христианская практика не особо породила в тех же самых монастырях какой-то дополнительной оздоровительной системы, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что я думаю, мы можем перейти к более общему разговору о риска после того, как ты ввел понятие э, тех самых насосно тренажных систем. И кто ими является в современной ситуации? Ты можешь в любом порядке как бы отрисовать, как тебе удобнее. Насосно-дренажные системы нашего организма они многоуровневые. Первая всем известная насосно-дренажная система это сердце, которое обеспечивает кровообращение. Артериальная кровь притекает, венозная оттекает венозная притекает по малому кругу, артериальная оттекает. И вот такая восьмерка циркуляции крови по кругу определяет показатели вот этого каскадно-волнового процесса кровообращения. Дальше, лимфа, она пропотевает сквозь артери артериальные капилляры, омывает все клеточные структуры, межтканевой матрикс и так далее, об, омывает и клетки, и ткани, в конечном итоге втекает в лимфатические сосуды, а дальше идет в лимфоузлы, как фильтры и так далее, вплоть до грудных протоков. Вот, это дальше, у нас есть спинномозговая жидкость, которая похожа на ту же лимфу, только она находится за гематоэнцефалическим барьером, она продуцируется и всасывается, и омывает все структуры нервной системы, центральной нервной системы, и так далее. У нас есть жидкость, которая продуцируется в межплевральном пространстве, она омывает легкие, она способствует тому, чтобы легкие одна поливральная часть не слепалась с другой и так далее. У нас есть интерсциальная жидкость, которая омывает клетки легких лё и бронхиального дерева изнутри и так далее. То есть мы будем говорить всегда о циркуляции биологических жидкостей и о эндоэкологии этих биологических жидкостей. Чем они чище, чем лучше работают насосно-дренажные системы, чем больше, лучше работают фильтры, которые их санируют, тем мы здоровее, и тем мы долговечные, и тем мы больше и лучше защищены от любой инфекции, потому что лучше, чем наши -с -с личные органы и системы, находясь в состоянии здоровья, нас защитить не смогут. Поэтому мы еще говорим вот о чем, что любые внешние, даже если это придуманные и сделанные человеком нанотехнологии в виде вирусных нанотехнологий они агрессивные, но недолговечны. И когда мы говорим, что а может быть кто-то их сделал, а может кто-то нам их подбросил, чтобы все заболели, ну если они подброшены, значит они также быстро и сойдут на нет. Хуже, когда это будет естественная биологические природные нанотехнологии которые цель которых санировать. Ну будем так говорить общество и людскую популяцию от вот, тех, кто находится на грани, критического состояния здоровья. Ну, вот, это, да. ну, давай, да. немножко все-таки повеселее тему переведем, потому что все-таки это же объективные биологические процессы, целей у них каких-то особых нету. Понятно, что сейчас мы иначе можем уйти далеко в, в скажем так общую гаю, землю и все прочее. Давай все-таки вернемся к немножко ближе к конкретике. Ты очень подробно и элегантно рассказал о насосно-дренажных системах, о всех составляющих, которые в общем и обеспечивают стабильность внутренней среды. Давайте тогда с, с этой точки зрения все-таки, опять же, вернемся к нашему стартовому вопросу и подведем какую-то конкретику. Какие все-таки группы, типы, профили населения более уязвимы по тем самым насознанным на дренажным показателям, а какие являются все-таки, ну, находятся в лучшем положении? Люди пенсионного возраста, находящиеся в третьем и четвертом этапе жизненного цикла, они, естественно, более уязвимы, и причины это уже сниженный энергоресурс у этих людей, потому что процессы биологического старения еще никто не отменял. Вторая группа – это люди, которые имеют хронические болезни и находятся на медикаментозном каком-то сопровождении. Теперь у нас следующее – это будет те, которые по той или иной причине ограничены в своих насосно-дренажных функциях. Ну, в частности, участие в дренажной функции легких в первую очередь принимает грудная клетка, грудной отдел позвоночника и диафрагма. И если у этих людей есть сколиоз, кифоз, старческий или ранний остеохондроз, они все будут ограничены в своих, в своей двигательных амплитудах, в своей двигательной активности, и у них будут определенные зоны бронхолигочной ткани, которые будут не особо вовлечены в газообменный процесс, и они тоже будут представлять некую группу риска, хотя может быть и в меньшей степени, но это так. После такой вирусной и, бактерии, и бактериальной инфекции образуются некие дефекты, зоны склерозирования и фиброза в легочной ткани, где эти зоны будут образовываться, они образуются. В тех местах, где где-то их грудная клетка, где-то их позвоночник где недостаточно были подвижны и так далее. И, естественно, в этих местах возможно, возможен насос застой этих ну, насосно-дренажных систем. И теперь возвращаемся к монахам. Посмотрите, что делает девушка, женщина, танцуя восточные танцы. Посмотрите, как зме, в каком каскадно-волновом, змеобразном виде двигается ее грудная клетка, ее диафрагма. Мы можем это даже наблюдать, не... Не вполне понимая механику. Не понимая, что же там происходит в насосно-дренажных системах внутри. Мы смотрим на йога и смотрим, насколько йог специфически и целенаправленно раскачивает, растягивает позвоночник в грудном отделе, насколько он прорабатывает каждое межреберье насколько он акцентированно тренирует диафрагму и вообще занимается и очистительными, и дыхательными и прочими процедурами. Понятно, что это культура, которая тысячи-тысячи лет, и тогда вопрос о гиподинамии вообще не стоял. А теперь то, что чуть-чуть, ну, будем говорить, по времени нам, Поближе. Мы смотрим мусульманин. Он, если мы отбросим всю эзотерическую и рели религиозную какую-то идеологию и философию, мы смотрим, что он пять раз в день делает определенные упражнения. Когда он складывает грудную клетку, когда он лобом достает до пола, когда он делает скручивающее движение вправо-лево и так далее. Представьте себе, каждый божий день, 365 дней в году, да еще 5, по пять раз в день, какая это профилактическая, тренировка насосно-дренажных систем и, в первую очередь, всего бронхолигочного дерева, ну и, в частности, позвоночника и грудной клетки. Поэтому мы, когда говорим о каких-то физических культурах и практиках, мы смотрим, насколько они... Через визуальный анализ того, что они делают, мы можем представить, что же будет внутри организма, если они вот так это практикуют. И вот вам простой пример. Посмотрите, как выглядят люди, которые занимаются ну, тяжелым силовым фитнесом. И видим, насколько у них на поверхности, подкожные их вены контурированы. И мы говорим: а как так случилось? Ладно мышцы, ладно все красиво, а вены откуда взялись? И мы начиная анализировать, понимаем, что у них насосно-дренажные функции на нагнетание работают, а на всасывание нет. Поэтому это тоже будет определенная группа риска людей, у которых есть венозный застой и застой межтканевой жидкости. Поэтому так популярно в этой фитнес-среде массаж и различные банные процедуры. Потому что это некий принудительный насос, позволяющий провести лимфодренажные процедуры и восстановить венозный отток. Ну что ж, это очень интересно, и я думаю, что здесь много полезных советов и нюансов, которые уже ты э, провел, хотя я думаю, что мы еще имеем не, неоднократную возможность вернуться к теме групп риска, потому что они бывают профессии. то есть ты примерно набросал возрастные, набросал по заболеваниям, по хронике и так далее, но их будет еще достаточно много по профессиям, по локализации и так далее. Но я думаю, что к этому мы перейдем как раз в следующей части, потому что все мы вместить в единое пространство не сможем так, и, собственно говоря, перейдем к этой теме еще и еще. Но потому мы что что здесь не много, пользуемся много... особой классификацией, а так вот на волне идем. и на волне называется осталось. такой аналитический серфинг. И вот на этом позитивном посыле мы и закончим данную передачу.